Одноклубники, всех приветствую! Рассказать вам про направляющие, так называемые многими подрезами. Подрезы устанавливаются только на крайние стороны, то есть по центру смысла в подрезах нету. Подрезы устанавливаются для того, чтобы устойчиво находиться в санях-волокушах при твердой накатанной дороге. Либо управлять модулем толкач, также по твердой накатанной дороге. Есть такие моменты, многие кто управлял, когда поворачиваешь сани, а буксировщик не едет. То есть он остается в таком же положении. Продолжает толкать вас вперед, не поворачивая ни одну из сторон. Чтобы этого не было, делаются направляющие. Направляющие эти выполнены из такого же материала, как на снегоходе делают склизы с применением графита. Тут уже обычные полетели низкого давления. А это уже графитовая накладка. Эти накладки скоро войдут в продажу после того, как пройдут окончательные тесты. Как мы сами для себя поймем, что эти накладки запускать в продажу можно и рекомендовать вам, мы представим их у нас в каталоге товаров группы, либо сделаем анонс, чтобы все были в курсе. Сани с такими подрезами поедут в город Казань, Республика Татарстан, и также узнаем мнение уже со стороны насколько эффективны такие подрезы будут по краям санинка.